В египетской хургаде акула напала на женщину, откусив ей руку и ногу, сообщает гейминг Deputy. Пострадавшая гражданка Австрии была госпитализирована, однако, по неофициальной информации, умерла от потери крови по пути в больницу. Спасатели запретили другим туристам купаться в месте, где произошла трагедия. Как сообщает Life.ru. сложно точно определить причину нападения акулы на туристку. Возможно, она спровоцировала хищника или нарушила запрет на купание после захода солнца. Последнее связано с тем, что в Красном море есть хищники, проявляющие активность именно в темное время суток. Однако на видео видно, что в момент трагедии было светло. Сотрудница одного из отелей египетского курорта говорит. Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина, либо хищницу привлекло большое количество рыб, которые являются для нее пищей, либо женщина спровоцировала нападение своим поведением. По ее словам, большое количество рыбы появляется у берегов отеля из-за того, что туристы активно прикармливают ее едой со шведского стола, несмотря на запрет. На такой пир могла заскочить акула, хотя появление этих хищников в Хургаде фиксируют редко.